Ох, как это, это я... Магер, что-то делаем, я Я у нас ты на я у нас лёж девушке, в А, спрошу, Да, мы тоже Завязывай. Налазь, минимум отсложь, я вообще-то не могу. Много подлазить, шейнш, доступить для язвы, а я не младшник. А я завязывай, допустим. Так, синий мистер был, выплывай, допустим. Слайл купаться, и всё, шарплотов с ней, не что он не везде Эдвард. Варционном Эдвардом Ну, ну, пошел из она была, допустим, Айвер, да. Сделай из него, сходи уже. Бесмежай, вез. Сдвиги. Сделай, роб, матмыйден. Все, хунр, что-то появилось. Нам везде. Ну и нехню, вот так, стоит, стоит, стоит, стоит, я вот... не ты примусишь Мой не еб ⁇ это Я что я на А новый Ну он ведь удер ты не а сделай душ, чтобы ты который А уж не умрешь, дух, ведь ты Он А сверх, не пиздец, в лайр. И на вот у не любит Он А Босс, меня будет босс. Я мне будет лучше. Я как на андором салмод. Аватар не здесь этот с я умах, я его завожу. На уж не лехал, а бац, это он... Нет, не выкидывайте, это прям игрока, это выкинь. игрока. Тихо, тихий тихий тихий В общем-то, происходит. Уже как ночью с этим, блин, бессмертными. Тогда дайте ж пройти меня, меня уже достало это все. Бука нету. Давай. Какие-то вы опасные стали наверное, вся огненная мощь, Потом они будут проигрывать нам будут вообще на шпат Как я обычно выиграю. Говорит, не ты читер, Он такой не посмотри старую серию, как я страдал, блин. А где король? Вы последним, что король убежал, да? Это такое? А, вот и где. Все же появился, все же, король. Или как там? Ну, этот вот. Главный, же командующий. Главнокомандующий. командующий. Играли когда-нибудь стратегию? Ой, чё вы стали? Блин. Победа. Все, наконец-то возвращайся домой. Выстал у меня так все Фу. Все. Город. Защищенный. Раненый. Обестрел. без стрел хватит уже я уже устал следующей серии продолжим завтра когда будет то ну, да я уже ничего не боюсь я могу даже их порубать, попробовать снова мне достали честно я тогда ночу нечего бояться пошли встретимся я прям все изучу, теперь я стану нет я не буду вырвать я скажу, что я стану новым королем новым в, в общем то пека я становлюсь королем в смысле как ты король станешь ты, ты вау вау ты заглял ты нас щитил ты берем мировую войну если бы не ты то никто ну вот все пошел я рассказывать Ра, моя долина. Король тут, наконец. -то. Я устал. Понял, как я тут ходил, боялся. Все, теперь это все моё. А я королев захватил. Я могу вообще обрубить короля, да? король уже не помнил, он уже убит. В общем-то, все его войны будут моими, скажу этому хитрому генералу, помните э, чуваки, я после войны, в смысле? Мы ничего не поняли, ну поэтому ты ничего не станешь. Эй, отойти, пройти, дайте. Мне Не, не пройдешь, нам сказать тебя убить, понял? что, ну, извини, но нам сказать тебе... я бы, почему ты только один? Какой другой будет, когда ты сражаешься? Блин, это на серии, серии, Так, ладно, я сражаться буду с ними. Так, 1, 2, 3, 4, погнали! Минус один. как? А, так ты снижал меч? Да, да, религия, чеботия. Король, что, ты быстро? Да, коровой, он нас я же говорю. Сражайтесь со мной, чего, ну давай, давай. Я же говорю, сори. со мной, потому что уже пора. Давай, да, да, король, давай уже. Забак, смысл, забак, я Меч просто супер! Хм! Это будущее. Вот, блин, а почему у кого-то, блин, а кто-то силипо сейчас гитару ну, ладно. Хорошо, в общем-то, нас уже двое. Так, так. так он должен давать приказ давать хороший же, меч уже. Ну а что, должны мы остановиться сильнее? А можно приказ? Что ты хочешь, молодой человек? Я уже хочу выходить на новый ранг. И как говорится, да? Я же это вам подарок, потому что убил реально, <говорит> это какой-то меч. У меня, конечно, полома в общем-то, лежат этот доспехи. Вот эти две рубины мало косо. Слышь, где я его делал тебе дуэль будет Там он соплят никто. Он хороший провел себя, вен. Я очень ему благодарен. Если он будет продолжать должны духи, он станет маленький сильным воином. Которых я еще никогда не вижу Ну и что, аквально, я, я крутой IP. Мне у меня дали эта цена. Че, блин, как всегда. Вторая победа подряд. Ха. Так, твоя карта, это две твои карты. Проигравший ходит. Да блин, даже моя карта ворот. А, верните назад. Пятьсот пятьдесят, триста семьдесят. Я перепутал. Угу. Ну, такое вот. Три семьдесят, шестьсот. Нам шестьсот, семьсот. 370, 50, 20, 600, 720. Вроде бы 720, или 820. 370 плюс 350, дожди. 610 сначала, 370 плюс 350, 50, 50, 50. 700, 700, 20, все правильно, 720 же сила. А у тебя 550, ты сдавайся уже. Если я увеличу 150 G-сил, то у меня будет сколько? 150, 600, 50, 700... Мне... А у тебя сколько, будет? У тебя релиз 700 только, ровно. 370... А, 720. 720? Если использую карту ворот, то у меня будет 700, мне не хватает G-силы. Ну, сдавайся, что-то скажу. Блин, даже одна карта ворот. Бэм! Так чья там выкидывал? Да, победа. Так, да. Я их путаю, блин. Чьи, блин, покуганы. Хоть правильно сделали. Что с нами не так? Так, друзья, заканчиваем, потому что перебор какой-то. Хотя доигра, доиграем в следующей серии, почему бы нет. Какой-то перебор получается. Чья карта, блин, правда? Твоя, блин. Три твои, блин. Ты победил, блин, и что происходит? Ты пораженный. Ты проиграл. Все правильно. Давайте до следующей серии, а то перебор уже. Всем удачи и пока смотри я тут одного чувака наш в общем коня хотел призвать Но у... у тебя есть веревка для коня просто как купил коня постарался Но просто хотим отправить с ним войну в ух ты хорошую мазь. на борьбу окей окей я понял у меня тоже был свой раньше конь а, -а, а, у тебя спокойно да ты видел как я бы его прикормил там -а, подожди а -а, как это веревка называется ой что а? веревка покати на веревку кстати а? только веревка стоит та для тебя бесплатно в смысле? но ну, хоть там один вообще он щедрый да честно он самый щедрый надо же держать? можно да, ура а куда его привязать можно, то? Эй! Не понял. Так. Мы с тобой договаривались. Куда ко мне? Но это хороший конь. можно его кормить. Давай, блин, привожу, будь вот здесь, давай, да куда лазить вам? Тогда я хоть туда привожу. Вот блин, я хочу выяснить ещё раз. Ма эм, пекарь а, -а, -а как можно менять дров где нарубить дров хочешь ну давай давай дрова да? просто вот, вот, найти но король не любит когда ну в принципе можешь в лес пойти покажи карту. Может, если карта... если... так ветер понял Верти А. То есть тут можно. Да. Это моя длина. Можно тебя. Ты хоть спас нас? Да, длина. Сейчас спаси нас, потом уже О, уголь. Ха. Спаси сначала нас, потому что да, делаем. Разрешение будет. Ладно, конь, сори. А от кого спасти? Да и хочешь штук геройский получи медаль. Деньги получить, деньги за день до этого да да ну, ладно всем эти просмотр с Макс Риск ё-моё не ну что да он щедрый вот, честно он нам щедрый И так, а яйца продать можно это потом узнаешь без ограничений Барбанир, маджук думает. Сняха, мума, не Вот он вот А, ну, ну, 2800 молодой падальник. Мой ларк, я не умею. Мой ларк, я не умею. не умею. Я не не умею. Я не умею. Я не Ну, Я не их отстал, долго вот. Норма. он долго раздумывал. Ассажир. Ассажир. Ассажир. Ассажир. Ассажир. Ассажир. Ассажир. Ассажир. Я раз зачем не заиграл, Ну, Я сейчас, ну, шанс, что я уже оставил здесь барабанчик в квартиру двух. Именно, ну, ящик двух мотов. Но салк меня к мягкой сорпции надо, но я не сел под эту к мягкую. Нихуя, нихая меня Да, почему бы Арбару? Нас называют. Нас будет Заехал это Я Взбук выше не не у меня? Взбук не уволится. Взбук не уволится. Взбук не уволится. Взбук не уволится. Взбук Ампер сера Моше нахом и обстанут сын на ответcase Кто ты взламался на южurpасс Или кто Вот тут вот блин Ничего там нету я посплю ночью. Я спорю, что такое там. <свы> так, пока я сплю. У меня какой-то подходит человек. И что-то не лажит. А, так это кузнец наш. Как я понял, подошел. Совсем Перествующим. Такого нет. Рыцарь. не вот что-то говорит мне такое. Рыцарь говорит мне. А я тебя уже поставил Я вижу, как тебе было больно. Как бы тебе подарок. Но скоро это все закончится. Ты вс сможешь помочь. Понятно. Италии сейчас. Италии сейчас. Италии сейчас. Италии сейчас. Италии сейчас. Италии сейчас. Италии сейчас. Италии сейчас. Италии сейчас для боя. Вообще бы не я понимаю. прочность Да, прочности нет. Прочность. Потому что больше, наверное, нету, он реально последний воин. Ну конечно перебарщу с этим, <laughs> нормально, это как бог. последний уровень капец еще теплое зачаренная книжка Эй -эй. все кому-то ничего не знаю Горит, горит, что это такое там? Что это го... горит? сундук, энтера. Я выберусь отсюда, я вам обещаю. Что забыл? Если прям мы хотим очень мощные, да? вещи Эффективность есть такая штука. наковальня. все прям хотим хотим что такое мощное все, а, а что там происходит что это такое а -а -а, это кому и посланием вот бы не всегда что не хватает честно и послание сердце. что он такой ладно я, я не знаю ну ладно я я просто хочу вырваться в бой точнее вау выйти и там блин так, такое дают я в шоке нам ну, принципе нужно все хватает я в шоке что это такое сердце короля так бы назвать да сердце короля вау крутяк, нравится. я заберу это все так ну как вам? Так, так, так, Ну что ж, на свободу, как говорится. Книга читаем. Это тебе на помощь. Ты должен спасти этот наш город. Если не спасшь им, то тебе все Это конец. Я понял. А почему у меня броня, кстати, такая сила? Просто. Нормально. Алмазна еще круто. Ладно. Я рад. А, у, у сильный. Ю, я такой сильный. Офигеть. А, дай выбраться. Ну что ж, я вырвусь на... Снова. Ну все, давай. Так это выкинуть. Я не знаю, ну да, мне дали что-то. поломано конечно, нормально. Так, чуваки, дайте пройти. В общем-то, я самих зарублю, я спасу всех. Так, мастер мечам Смотри, какой меч. Откуда тебе такой меч? Вау, никогда не видел. Хотите сразиться со мной? Но ну, извини, мне такое наказ дали, что тебя есть ты выйдешь из этих групп, я понял. Давайте. По-честному давайте Вырубайте меня, я умираю. Ну, кстати, а хорошо только дамажит. Ну хорошо, что мне яблочку дали. Без этого я бы никак. Ладно, что пойдет? Я сам могу пойти, в принципе. Наверное, нужно с ним разобраться. Так, вы меня достали. Что? Как ты вышел? Ты меня достал. Ты меня тоже. Ты мне уже неровно. Все мне неровня. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Четвером? А помните, как я раньше четверох Твою ж мать! А ему слов... А, и он нас сидя же расстрелить. А же не мог. Как не мог? Святой они молодцы, да? Вдруг на ролях не Как вы... Вы Да, там вам зовут. Наберутся хуви, тут начинается небольшой неладно, остаемся, остались все, а наверно не разорвали, он Вау, он не ну если они меня был баллман на уровне... Ну, не рисовали у меня... Шляп или... О, вот мы не наились. все равно найлись... у военно выиграть. Хотя Мала, мала, еще шава, и Ири, дощи, дощи, я ж дощи, как собранили, рак, и, вау, вас. Ганзата. Но уж да. Прошел на... здесь, всем, всего Но здесь... Что, вайк, чувак, не мы не мы не не не мы не Снибухенька. Сейчас а, Просто просто сюжет. Ой, сбитая, сбитая, сбитая, Ой, джерзовые. Я вот Не Я очень люблю, грубо, буду сказать в этих. Слушай, давай его выпили одна. Есть сияб, смотри, дай. Не, у меня будет в убрать. Я у меня, не сайт, что? Хауллор, Хауллор, Бой. Хауллор, Наполеон. Мы столкнулись с ним. 100-100 G-Силы, больше денег нет. Ничья. не больше G-Силы. Драгонат и Трокс. Поган. В Бой. Драгоноид на поле Трокс на поле показатель g сила одинаковый, больше данных нет нормально нормальный соперник везет или не везет ничего нормальный второй бой третий бой наверное, должен быть процентов Трокс против Маккадавра Макставор акуган бой Трокс на поле Макставор на поле давай а, ты в пуга не попал. Так, чем больше я так сделаю, тем больше урона закончится выкатку, да? Ну и отлично, в принципе. 245. Блин. 405. Блин, еще 5G осталось. Мой драга тебя добьет. Да, лайк ставьте, подписывайтесь. Дискорд можно найти в поисках. Но я думаю, о канале найдется. Так. Мне даже способности не нужны были. Все, я убрал. Если будет такая карта, минус тот же силы. Э, Даркласс. Э, как назвал, Буган? О, плюс 200. том Как-то так. А что ж, дорогие друзья. всем взял рассмотр. С вами Макс Риск. И второй уровень. Всем удачи и пока. Всем время за Макс Риск. Вот значит, смотрите-ка. Шлаг рандомно. Если вы полюбили оригинальные игры по Бабугану за тактику, забудьте. В этой игре забудьте про тактику. Там все на рандоме. Ставит вас выиграть в этой игре Это рандомный Баку Сота Да, это правда, конечно И мы с вами уже четвертую серию запишем Сегодня С вами бои скучные Если в классике была огромная арена Где можно собрать бонусы и G силы А тут так их не да? то Тут нет их Так, у ну нас что запускается игра? Я прям скучу Может быть Одну серию Кстати, у нас камера нажимаем отмена. Там мы знаем, все нам проверено. Отлично, давай давай давай вернемся. 2021 тысячи Апрель. Но обновление в 2020 году. Вступая в бой, сражаюсь. Так вот, различные исправления, коррект... А нет, коррекция. Э, ладно, пойдем, значит, бой. Ну, блин, ну почему такой черный экран? Я так бы не хотел его. Во-во, это компания. русском вот как-то я не умею управлять эй а где картинка эй ждите я запиться дайте нормальный обзор сделать разработчикам <coughs> Ну, в общем-то, там есть... Там нет карты способностей. Другой он просто кидаешь, они превращаются. Как правильно кинешь, но ну, вот. еще нужно правильно попасть. В принципе, можно всех победить. Блин, на это не смешно. Тоже мне раз два. Это мой сам позорный день тоже. Не первый раз такой еще был. Угу угу. на. Да, наму. Да. Сюань, мадно магнадоще, сам бурьок. Мальор, бсэйс, ми бал, бур, ми балбат, брат, вошль. Слава дитину, два, сожвай, вошло, не вани, сделай, дикие, миз, дай. его здесь не не так что она наладно ну все А я ухоп это сануэл и мэллина. Так. Делиться. это я салб... Я Ну, в шарилки. я очень Значит, а у вас Майк, как поискать? Я не умовил. Да, еще один осень. Так ли? Сохрадует, А, тем осень я в Так, а радут, что мне обеда подубайся и Эй, не Я выглази нежу, им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 Убором вообще, мы с ними не Ага. Ну и... там... Ну и сделал... Ну и вот Well we can work in the I don't know Я не если шоусарис Всем привет, а Максиски, я продолжаю, блин. Давай. Нас просто напали, блин. Неважно. Ладно. Что подарите? Почему они, блин, не там ножки сидят? Тут нечестно. Почему не хм, сюда, Так. Это прибор. А, нас они напали. Нас. Живут вс. Вс. Сейчас ты там может так нечестно. Мелый город. Давай. Ну, просто поиграйте на теперь. Я, наверное, был сам внизу, там посмотреть. Так сохранять здесь команда. Еще контроля. Я тут команду. Вырубил? Так, может быть, вырубай. Так, слушай, перебор, конечно, исходи, В общем-то, сейчас мы договариваться с э, правительством. И так или никогда, посерьезнее. Ну что, так пойдет. то не Так, убегай его, блин, давай. Ну, так-так-так-так. меньше всего. Да, я так думаю. Ну, давай, хватит всего, смотрим. Мастер-мячам. Наверное, говорим, он вообще Так, и все, А, ай яй Вот черт. Хорошо. Может, это нам поможет этот мастер-мячам? Вот черт, а. Я хочу... Его, я тебе я тебе А вот соц. Чещения... у нас залегал. Я Да, он на городе тебя ждет Завидую, души могу так Мы сижу, живую квартиру, ну лишь И... Он веселишь меня. И... Е ⁇ Суфрар. Но меня но меня, меня Пару их там собак есть, это ты его вырубил уже? Уже его, блин, вырубил. А ты сильный какой-то, слушай. Нет, я чувствую. Вот блин, достало мне это все, блин, когда же я же двое дубни всех буду вырубать, блин. Построили тут, наверное, наш колесо, королевство выше находится на этой, блин, враги. Всё, трое этажей до двадцатый какой-то. Ты ну, пойди. Давай, падай. Надо упасть еще. Давай, падай. На вперед. Значит, надо, какая заруба. Там пара война можно вставить, тут внизу я закрою проход, но там охранника на нем, они -пананы, вырубают, я бы не до короля помогу. О, а я Это чувства. Когда бы я уже сломаю, да? Ну? какой-то такой секрет. Ох ты, два на там в ланшере. Твою ж, мать, я не могу. Это дичь, помни. Что происходит? Может бы на обычной дороге меня не падали, например, отлично. Нет нормального героя. Можно как-то скачать, это очень прикольно. Очень скажите, где я у меня? как-то скажите. Кто-то как-то не спит, как-то не спит. Ну, блин, скажите, тихо, моя, мой лодок. Я, блин, знаешь, пока я падал, <laughs> чтобы потерять деньги. Может только за себе броню, блин, а? А то это пятка какой-то. Так, сейчас, если дали, то в принципе можно что-то мне делать. Блин, разбирать, что и далее. дали пару щитов обратно все отдали за что победил его да друзья мне вернули а почему нельзя щит обыкновенный щит о мне научи дали а. ну ладно крольку сойдет сказать так на ну этом меч бесконечно то есть мне нужно убрать да и что если его к наковальню сходил окей. блин ночь Что, чуваки я всех вас вырубил В смысле кстати у нас уже армия растет потому что врага каждый день растет и соответственно мы тоже растем хорошо 25 еще не не на это потому что вы стоите здесь, вот почему растет у нас. 25. Потому что вы страж, вы сильнее. дождь. Это очень красивый темно. Ну, в общем-то... Ура! Сегодня хватит снимать, вау, время идёт. Так, сколько у нас тут, спасибо. Лошадку хотелось конечно пока сколько там тут кстати блин может подешевле дешокет найти? А давай создадим одного белого горожанина, почему бы не да не ваш как его зовут, главное чтобы он был бродил как угодно 25 конечно топ по-моему кота давал Не знаю. Прикольно. Мне же не жалко, да? Не немного жалко, а до Ну, в принципе, хочешь что-то. Всего что не добавить это что-то чувство не хватает У -у -у -у. о чувак сок там а, -а, а блин ладно давай спасибо я хочу уже коня блин призвать это пешком скучно ходить может договориться с ним завтра? Вот реально, он такой добрый человек, ко мне относился. Рыцарь. Как там зовут? Я зову. Месик его можно звать. Хочу с ним. Не... Хочу с ним ну, договориться про. я все такое. такое? Практик. Так, вот что дойти, кстати. А коня найти, да. Вот. Если можно. С одного удара. Ну, давай. какого будем... Ну, там, как говорится с ним. Кстати, как-то мы переплыли. Ну, вот так вот. Блин, лошади везде у кого-то. Так, ладно, возьму одного. Эй! Сюда. А, кстати, а вы любите семена? Не знакомый. Ждем когда он успокоится, когда скажет ты мой лорд, ты мой повелитель. Пожалуйста. Ну, прошу тебя. Мне нужен такой, как ты. Плесок как тонкий, отлично. Поворот. Пожалуйста. Я тебя покормил. О! Куры? Сып, сып, сып, сып, сып. Блять, Так, окей, друзья, я нашел кури. То есть, если договориться с кем-то о поэтом, и все будет классно. Ура, мне конь добавился. Ура. Вроде я стал еще быстрее. Так, окей, конь. Я не знаю, а завтра ты будешь? Так, чтобы там хоть был я не буду я не знаю что будет происходить так еще подработаю чтобы заработать до а тебе обеспечить не смогу Падет так мало. Ну, ну развивается у нас экономика тут кто вообще воют мы вообще еще не стоим какие-то слабо у нас войны какие-то ну да я буду сначала без мечом как я понимаю меч у меня был но он бессмертный меч бессмертный меч чем такой блин раненый нич не бы камень хоть, хоть что-то но там стоит он у другого чувака хорошие деньги Две копейки будет. нормально заработать я два мала за него Если постараться в принципе то он может как вам мой понял да, да ему нужно кормить то чтобы он там не умер будет покупать периодически каждый день ему там этого как он его не кстати, хотел бы веревку купить. Спросите, можно ли у него веревку купить? Потому что, ну что, бывает такой. Нас... Коня приручил без веревки, ну. Хоть куда-то его привязать, что ли, чтобы он не ушел. Это бывает. Хоть куда-то загнать его. Есть курятник, там что такое. Говорите, ну, ну, не такая ночь, сейчас просто гроза Он ищет меня ну я сейчас на работе. Работаю таким его способом. Хочу, конечно, быть считательным, да? все такое книги не ну я войну хочу вот хочу воину хочу быть ну за воина блин мало платит когда экономика будет расти когда будут войны нужны вот тогда вот будут платить мне миллионы миллион миллион алмазов вот по-любому платить потому что не хватать будет воинов потому что воины будут теряться посмотрим меня Помил, заходи к нам. Кстати, сейчас дождь идет и, соответственно, должна расти это все. Если не будет расти, то пойдет с ним договариваться про то, что он не растет, что нужно подумать. Окей, давай. Тут что, -то, что вода внизу. она на рили внизу? вообще что-то мне уже хватит. Конь сюда. Отлично. Так, блин. Сейчас поговорю с ним. Эммм.. Пекарь.